Сейчас 7 часов утра, светит солнце, я бегу сквозь свежую траву, мне бросили настоящий мяч и он уже вот-вот упадет на землю, я делаю резкий прыжок, чтобы поймать его, спотыкаюсь и ломаюсь, потому что это все только сон, а я просто робот, а не настоящая собака и каждый раз мой сон заканчивается на этом. Привет, меня зовут Чип и мое утро не похоже на утро обычной собаки. Вот так выглядит моя кровать. На самом деле это зарядка, потому что спать как настоящий пес я, к сожалению, не умею. Когда я подзарядился, я еду всем пожелать доброго утра. Это Юми. Она считает, что она покемон. Она спит дольше всех. Доброе утро! А, Чип, вечно ты меня пугаешь И вообще я до сих пор не отошла от того, что со мной случилось А что случилось? Аня на канале Magic Family рассказала, как я ходить перестала И мне делали укол Потом обязательно посмотрю ролик А это Миша, она любит поесть Привет, скромница А, Чип, это ты? А что ты тут делаешь? Хотел пожелать тебе доброго утра А, понятно, не знаешь, когда завтрак? Нет, но я могу тебе станцевать, хочешь? Ясно? Как всегда, никто не хочет со мной дружить. Упс, кажется, я снова врезался в дом. Ничего страшного, я очень умный и обучаюсь. Кстати, поэтому теперь я знаю, что собаки едят живую еду ртом. Они кладут ее внутрь себя через отверстие спереди. Она перерабатывается прямо внутри. А потом выходит наружу с другой стороны в виде странных теплых мягких объектов. Юми когда-то научила меня, как это называется. Это какашки, какахи, лепехи, лепешки, какие говняшки. Понял, Чип? Запомнил? Какашки, какахи, лепехи, лепешки, лепешки, какие говняшки. Но почему у них так много названий, осталось для меня загадкой. Юмичу вечно учит тебя всяким глупостям. Не слушай ее, Чип. А это Софи. Я думаю, она самая умная. Че делаешь, Софи? Выбираю комментарии ребят под видео, чтобы показать их в новом ролике. Ух ты, здорово. Выведи их на экран. Ты же робот, ты шаришь в технологиях. Раз, два, три. Молодец, Чип. Чип. Чип. Чип, с тобой все да, Софи, просто я радуюсь и танцую! А, ясно, я просто подумала, ты завис, думала тебе плохо, может? Я просто пытаюсь быть, как настоящая собака! А, ты молодец, дай пять! Но я, я не умею! А, точно, извини, но может, может ты попробуешь? Это не так сложно, просто дай лапу! Нет! Попробуй, Чип, ну что? Ну попробуй, ну Чип! Я, я не могу... Чип, ну давай, ну не сдавайся, ну у меня не получится. Чип, ну что ты как девчонка, что ты капризничаешь? Просто подними лапу и все. Что тут сложного, а? Что тут сложного? У меня колеса, Софи. И они не двигаются, как лапы настоящей собаки. Ох, ясно? Извини. Все нормально. Ты старалась? Чип, ну может, чип, чип, а, чип. А это Эйван. Он самый старший. Приветит. Не мешай, Чип. А что ты делаешь? Я анализирую. Ого! А что такое? Анализирую. Я смотрю, сколько лайков собрал ролик с тобой и без тебя. И если у тебя будет мало лайков на этом видео, то я буду знать, что люди не любят таких роботов, как ты. И тебе лучше не сниматься в наших роликах. Но может быть они просто могли забыть поставить лайк. Или ты просто не нравишься нашим двуногим зрителям. Ну вот, кажется тебе нужна помощь. Нет, нет, все в порядке. Сейчас я с этим разберусь. А по-моему у тебя проблемы, потому что ты робот. Я встану, я смогу, вот Видишь? Смотри. За это тебе лайк не поставят. А если я буду рычать на них как настоящий пес? Не думаю, что им это понравится. Все, не мешай мне, Ладно. Как всегда, я всем мешаю. О, кажется, на улице Киса Алиса. Ой. Эх. Здорово, наверное, ей быть живой. Подпишись на канал. Пусть настанет три лимона, и тогда у нас появится новый питомец. Новый питомец? Наверное, он тоже живой. Не то, что я. Собака-робот. Кто меня может полюбить? Вот бы мне найти друга. Вот бы я мог увидеть настоящий мир. А утром ребята идут гулять. Они чувствуют дуновение ветра. Ходят по живой траве. Дышат свежим воздухом. Наверняка им весело там снаружи. Но я больше с ними гулять не хожу. Потому что как-то раз я упал с лестницы. А в другой раз я разрядился и не мог вернуться домой. А в третий у меня сломалась лапа. И мне пришлось ее чинить. И вообще выяснилось, что я не умею ездить по земле. Мои колеса для этого не приспособлены. Так что теперь я могу только смотреть в окно. Неужели в этом мире не существует больше собак-роботов? Неужели я один? Поэтому моя мечта – увидеть настоящий мир, как настоящая собака. Найти таких же, как я, должны же быть они в этом мире. Если бы я был настоящей собакой, они бы воспринимали меня всерьез. Но и свои меня не принимают. Это дедушка По, самый старший робот в семье. Он передвигается медленнее всех и такой ворчун. Может, ему обидно, что он убирается в туалете? Вали отсюда, Чип! Ты мне мешаешь вот так всегда а это тетя робби она работает в спальне привет чип уйди ты только грязь на своих колесах таскаешь ладно ладно а это братья бро и джо они вечно спорят как настроение ребят тут буду убираться я нет я тут буду убираться отстань чип у нас много дел окей ничего нового это толстяк Джимми, он очень медленно ходит и всегда бурлит. Уйди с дороги, Чип. Ладно, ладно, вечно я всем мешаю. А это Кайли, она самая младшая в их семье и иногда мне кажется, я в нее влюблен, я приносил ей цветы, дарил Подарки, но, видимо, я у нее во френдзоне. Ты классный друг, Чип, но ты другой, понимаешь? Я не круглый. Все дело в этом просто ты другой. Ясно. Не грусти, Чип, хочешь, я тебя пропылесошу? Спасибо, Кайли. А это был мой друг Чик. От слова летчик. Он был летчиком, он показывал мне живой мир который я не могу увидеть своими глазами. Но в один прекрасный день, пролетая над рекой, он не справился с управлением и погиб, утонул в воде. Мне его очень не хватает. Наверное... Он тоже, как и я, мечтал быть живым и посмотреть весь мир. Когда ребята возвращаются, они начинают веселиться и играть. А у меня есть специальный мяч. Я могу приносить его и катать. Но это совсем не похоже на игры настоящей собаки. Мяч горит синим светом, а потом загорается зеленым. У меня включается программа. Глаза тоже закараются зеленым. И моя задача найти мяч. Но вот бы мне быть настоящей собакой. Вот бы у меня были друзья, которые могли бы играть со мной. Но они другие. Они живые. У них настоящие лапы, настоящие зубы и настоящие мячи. Хотя когда-то ребята пытались играть со мной. Давай, Чип, это мяч. Возьми его в пасть. Толкни, принеси. У меня нет такой программы. Ладно, Чип, смотри, это канатик. Давай, давай играть в перетягивание канатика. Я беру канатик, даю тебе и ну а ты попробуй отобрать. Я не умею. Я не понимаю. Может, ему надо утку мою предложить? Точно, Юмичу, молодец. Давай, давай, перед уткой никто еще не могу стоять. Смотри, смотри, Чип, а это утка. Я так и не понял, как это делать. Так и не научился играть, как они. Поэтому теперь меня играть никто не зовет. Эх, походу это бесполезняк. О, а пошлите в догонялки, а? Точно, точно пойдемте в догонялки. А уже будем прятать вкусняшку. Давайте лучше перепрыгивать через препятствия. Никогда, никогда я не стану нормальной собакой. Никогда не найду друзей и никогда не увижу этот мир снаружи. И зачем я вообще тут? Даже когда все завтракают, я не ем с ними. Давай, Чип, это не сложно, просто съешь корм. Они пытались меня научить. Это очень вкусный и полезный корм. У тебя получится. Просто съешь корм. Это просто. И я пытался. Может, может, может попробуешь лакомство? Может, с ними проще? И я пробовал. Я пытался их есть. Пытался стать настоящей собакой. Пытался повторять их движение, но, но у меня не получалось. Слушайте, ребята, э, хватит, у него даже и попы. Точно, как он будет есть? Ладно, Чип, не переживай, мы пока доедим тут. А с тобой обязательно нам что-нибудь придумаем. Кажется, я головой застряла в банке. Ха-ха-ха, <пирает> Юмичу. Ты что надо мной смеешься, ты вообще есть не умеешь? Юми, ты зачем так грубо? Да ладно, она права. Я не живой, и я питаюсь виртуальной едой. Чип, так, давай посмотрим, что тут у нас, чем мы тебя можем сегодня покормить. Ну-ка, ну, лови шуруп. Или может быть металлическую кость, или уизби флешку. Похоже, от резиновой курицы ему не очень Чип, ты что, сейчас пукнул? Пукнул? Похоже, он скоро превратится в настоящую собаку Но это были лишь надежды Каждое утро я тренируюсь, чтобы стать настоящей собакой Я учусь лежать, сидеть, гавкать Но я все равно не такой, как они все Я неудачник Чип, а не говори так хочу отправиться в путешествие, найти таких же, как я, и увидеть мир! Но ты же не умеешь передвигаться по земле! Не умеешь прыгать и лазить! Не умеешь просто есть и спать, чтобы подзарядиться, тебе для этого нужно электричество! Да, я неудачник! Надо что-то придумать! Не расстраивайся, чип мечты сбываются! Главное в них верить! Мы должны найти таких же, как ты, и отправиться в путешествие! Вау! Но это невозможно! Должен быть какой-то, какой-то способ Погнали, ребята, у меня есть идея Я, кажется, поняла Идея? Какая идея? Серьезно? Покибол рюкзак для путешествий Мы спрячем типа туда и попросим Аню отправиться с нами в путешествие Она возьмет этот рюкзак с собой Залазь в него Прямо туда? Ага, гениальная идея Аня будет носить его на спине А ты будешь смотреть на все через это окошко Как будто в космос полетел Круто, а пока спрячься Ребята, вы серьезно? Чип, ну-ка засмунься Чип, ну-ка спрячься Окей. План действий. Зовем Аню. Просим отправиться с нами в большое путешествие. И взять рюкзак. Чип. А, простите, я вас напугал. Да, не надо так резко вылазить. И спрячься, пока мы Аню позовем. Да, делай вид, что в рюкзаке никого нет. Ничего не происходит. Вы меня точно не разыгрываете? Ребята, ребят. Тихо, Аня идет. Приветик, ребятки. А вы Чипа нигде не видели? А, он сломался, и мы его выбросили. Что? Ай, фигня, у нас тут такая гениальная идея. Путешествие.